Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, познакомился с Ириной совершенно случайно, действительно свел случай неожиданный. Завязалось общение очень приятное, очень продуктивное. И в течение вот нескольких часов этого общения в некоторых аспектах моего мышления, ну, мир, можно сказать, перевернулся с ног на голову. Я понял, что некоторые вещи в моей жизни не просто можно поменять, но и нужно. Теперь у меня даже есть, я скажу, стимул идти в этом направлении. И я очень благодарен вот не тем силам, наверное, которые нас вели, потому что это не случайно по-любому. Это действительно очень ценный, очень полезный опыт в моей жизни. Большое спасибо Ирине.